Привет, Алексей! Я и знаю, что ты посмотришь этот ролик с таким-то названием, поэтому решил поздороваться лично и лично рассказать тебе прекрасную новость. Дело в том, что мне рассказали, что в последнее время в комментариях к различным каналам ты не очень приятно высказывался обо мне, а в ответе на мои комментарии ты даже позволил себе дерзить. Скажу честно, мне это не понравилось, и придется преподать тебе небольшой урок. Конечно, большинство людей узнают о существовании третьего закона Ньютона в рамках обучения в школе и уроках физики, но ты, видимо, пропустил этот момент, поэтому будешь познавать его на практике. Я с радостью хочу сообщить тебе, что ты присоединился к моей программе «Знание – это не товар», потому что твои программы «Криптонец-1» и «Криптонец-2» теперь выложены в бесплатный свободный доступ на сайте workout.su и любой желающий может их посмотреть без необходимости тратить свои деньги. Тем более, скажу честно, тратить деньги на такой мусор явно не стоит. Пока что я выложил только эти две программы, но у тебя ведь есть и другие, на которые будет интересно взглянуть людям. А еще можно в принципе начать закупать рекламу таргетированную твоих подписчиков, чтобы убедиться точно, что никто из них не пропустит эту новость. Если ты действительно думал, что ты можешь что-то говорить в интернете, и это не будет иметь для тебя последствий, то ты заблуждался. Главная разница между тобой и мной заключается в том, что ты меркантилист. Ты занимаешься всем этим исключительно ради денег, ради наживы. И ты не стесняешься обманывать своих подписчиков, говоря о том, что твоя форма натуральна, или что твои программы тренировок программы это... Очень сильное преувеличение Стоит денег, которые за них люди платят А я идеалист Я занимаюсь этим, потому что действительно хочу Помочь людям стать лучше И хочу заодно избавить интернет-пространство И фитнес-индустрию от таких людей, как ты И если я лишу тебя способа зарабатывать Возможно, ты задумаешься, что ты делаешь что-то не так И пойдешь искать себе нормальную работу может быть, может быть нет В любом случае это будет очень весело Очень жду твоего комментария под этой новостью А также комментария всех других людей Которые смогут теперь ознакомиться с твоим творчеством И высказать свое мнение Потому что я уверен, что я не один такой, кто считает, что ты продаешь помои своим подписчикам Ты завлекаешь их своей формой, которую ты явно получил не таким образом И затем впариваешь им фуфло А это не очень хорошо Не люблю тех, кто впаривает фуфломецины, ты же знаешь ну что ж, на этой прекрасной ноте можно заканчивать это небольшое видео.